Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные телемосты с разными гостями и товарищами из различных городов. Тема сегодняшней передачи, как озвучивалась ранее, неделю назад, критика позиции Союза коммунистов. Вот. Мы заблаговременно разослали анонсы, разослали приглашения. Вот. И на данный момент вот изъявили желание у нас поучаствовать два новых наших гостя. Я их потом попозже представлю с конкретной критикой, с аргументированной. Вот. Поскольку мы получаем в наш адрес... Не только, скажем так, положительные отзывы, но и критические замечания. Мы как бы готовы и открыты для любой критики. Вот, и поэтому мы решили сегодня посвятить нашу передачу. Скажем так, мы провели передачу две недели назад по левым течениям. Мы провели неделю назад передачу о понимании марксизма в мире. То есть по тем же левым течениям, только уже за пределами нашей страны и здесь было бы логичнее скажем так послушать критику в адрес нас вот поэтому собственно непосредственно переходим уже к теме но перед этим я еще хотел сделать несколько объявлений то есть первое объявление значит наш товарищ из города ленинграда в понедельник участвует в открытой дискуссии с молодежным отделением Яблока в городе Ленинград по улице Шпалерная, дом 13. Начало дискуссии в 17.30. То есть всех заинтересованных лиц, ну больше касаемо жителей Ленинграда, да, пригла приглашаю поучаствовать и поддержать нашего товарища. Вопросы дискуссии будут миграция, демократия и партийное строительство. Также, насколько мне известно, будет запланирован прямой эфир этой трансляции. Скорее всего, пройдет на площадке группы ВКонтакте, вот этого молодежного яблока, Санкт-Петербург называется. Но я думаю, если у нас появится дополнительная информация более конкретная по месту проведения в сети, мы, естественно, об этом дополнительно сообщим. Призываю товарищей и зрителей поддержать нашего товарища, и, возможно, может быть, какие-то вопросы позадавать, если в процессе этой дискуссии возникнут. Второе объявление значит, тема нашей будущей передачи, следующей. Мы планируем, мы со следующей передачи начинаем большой цикл передач, посвященных гибели советского союза вот и тема ближайший ближайшей передачи будет ну условно назовем ее так гибель э, первая часть гнилое семя то есть начало вот желающих поучаствовать в наших последующих эфирах просьба писать и заявлять о своем участии на нашу почту info ледокол собака либо, вот у нас новый сервер заработал, Discord уже вторую неделю работает. Вот, можно и там, в принципе, отписаться и заявиться. Вот. Кроме того, я приглашаю всех наших зрителей также писать и предлагать свои темы. Помимо этого, значит, если будут возникать у наших уважаемых зрителей вопросы по ходу эфира, либо к нашим товарищам, либо к нашим гостям, соответственно, я прошу в чате их задавать с пометкой вопрос. Ну, а теперь, собственно, переходим к нашей теме. Вот. Ну, регламент. Давайте я коротенько регламент озвучу. Значит, сначала мы слово даем нашим критикам. Вот, по одному, где-то не более 10 минут выступает один, потом, если будет дополнение, 2-3 минуты, кто-то его дополняет. Далее отвечает товарищ Союза коммунистов, тоже не более 10 минут. И 2-3 минуты, не более, если есть дополнение. И так по каждому нашему гостю. После этого, в принципе, если у кого-то будут, будут какие-то дополнения, возражения и так далее, ну уже на этапе премии можно где-то свои коротенькие реплики тоже в формате двух-трех минут высказать. Ну, собственно, да, предлагаю начать. Ну, давайте, наверное... А, да, прошу прощения, товарищи, я не представил наших участников. Сегодня у нас участвует значит, Олег, координатор обще... общественного движения Русские коммунисты из города Нижний Новгород. Иван, экономист, исследователь советского периода, из Краснодарского края. Традиционно наш товарищ из города Кемерово, Дмитрий Улитин. Вот. И товарищи из союза коммунистов, мои товарищи. Это Дмитрий Диденко из Хабаровска и Юрий Владимирович из Самары. Вести передачу буду я, Вячеслав Мерзликин, член Союза Коммунистов из города Пулы. Вот, и в принципе, да, предлагаю начать, наверное, исходя из того, что у нас сегодня некоторые наши гости в первый раз, ну, дадим им время для климатизации, Начнем с нашего традиционного гостя и нашего товарища Дмитрия Улитина. Пожалуйста, Дмитрий. Ну, обратно же, я просил, чтобы мне слово дали попозже, вот, тема, в принципе, ну, по данной теме, что мне сказать, ну, союз коммунистов, есть такая организация, вот, вы в ней все состоите, не все, естественно, Иван не состоит, там еще один человек не состоит, вот, я не состою, естественно, есть, те люди, которых, наверное, не все устраивают в Союзе Коммунистов, но это как и в любой организации кого-то что-то не устраивает, это в принципе нормально, да? Вот мой соратник, естественно, Дмитрий Игоревич, вот. Вам хорошо всем известен. Вот, состоял в Союзе Коммунистов, естественно. Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый день. Марк Анатольевич, произошел конфликт, учитель или ученик поконфликтовал с учителем ну что можно сказать ну это бывает в любой организации у меня нет слов чтобы допустим критиковать вас ну мои товарищи вот с вами это вернее ко мне отнеслись и хорошо вот предоставляете площадку Ну сложно мне что сказать но я еще раз повторюсь везде-везде есть противоречия везде есть разногласия со стороны возможно кто-то считает что данная организация себя мало проявляет менее активно вот. как-то так Сложно, что мне сказать. Дмитрий, единственное, спасибо. Единственное, поправил бы э, то, что в Союзе коммунистов нет учителей, учеников. Э, мы все товарищи выполняем одно общее дело. Можно я очень кратко? Дмитрий, да, Евгений, да, хочу, спасибо. Спасибо. спасибо за, за отзыв. Вот. Тут, в принципе, как бы мы считаем, что ну, это было, э, любое, любые товарищи, Любые люди, которые осознали себя, ведут классовую борьбу, они должны сражаться по одну сторону баррикад. Вот. Это все, что я... А личные конфликты, ну, некоторые люди не могут преодолеть личные какие-то свои конфликты. Вот. И, ну, это такая, такая жизнь, вот. позиция и цели. Мы все равно должны смотреть на них. Вот что я могу сказать по этому поводу. Спасибо. Спасибо. Естественно, общественный интерес превыше лично. согласен. Так, ну что, в принципе, я думаю, здесь-то особо, наверное, и говорить-то не о чем. Давайте тогда предоставим слово нашим следующим гостям. Кто первый готов, Олег или Иван? Давайте Олег, -то. Олег, пожалуйста. Приветствую всех наших зрителей. Меня зовут Чернышов Олег, координатор общественного движения русских коммунистов. Какую сегодня мне хотелось начать тему, дискуссию во всем коммунистическом движении, которое сегодня есть в России? И как Союз коммунистов, партия, которая также относится к коммунистическим движениям, грубо говоря, попадает первое под мою критику. Я разделяю сегодняшние коммунистические движения на два основных потока. Ну вот условно я назвал их «приспособленцы» и «иллюзионисты». Вот. Самые плохие, конечно, это «приспособленцы». Мы знаем, где они находятся, они сидят в Государственной Думе, вот, они приспособились, им очень комфортно и хорошо. Другую же часть а -а -а, левых движений я называю Иллюзионистами от слова иллюзия, потому что они болеют определенными иллюзиями. И одна из иллюзий, которая свойственна Союзу коммунистов, это полное отсутствие понятия о современной экономике, полное отсутствие какой-либо внятной экономической программы. То есть, грубо говоря, если вдруг повезет Союзу коммунистов, и они возьмут власть, то они ее, грубо говоря, потеряют в течение, там, я не знаю, максимум года. Потому что у них нет абсолютно никакого представления, как действовать в современном мире, который очень сильно изменился и никак не подпадает под, грубо говоря, описание, которое нам дал Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс или другие теоретики коммунистического движения вот я товарищам выложил 14 где-то тезисов которые говорят о том что у них нету никакой экономической программы потому что в основном все иллюзионисты они сегодня грубо говоря, вот вернем все производство в общественную собственность и все у нас пойдет это полная глупость Грубо говоря, из этого они даже не пытаются дальше предположить, как будет развиваться ситуация. Они предполагают, что, в частности, я так понял, у Союза коммунистов именно такая программа, что вот после Сталина вдруг пробрались на нашу родину враги, и они, грубо говоря, экономику подкрутили, подпортили, и получилось то, что получилось. Я против. Абсолютно против. Я считаю, это иллюзией, глупостью такую позицию. Никаких там врагов не было. Просто советская экономика, которая строилась Сталином в период тяжелейший для нашей страны, была построена как мобилизационная. Но она абсолютно не могла долгое время существовать в мирных условиях. Вот. И, конечно, если мы... Придем к власти и просто там собственность переведем в общественную э, и скажем, ладно, вернемся к сталинской экономике, но да, все равно ничего не получится. Ну, во-первых, потому что люди изменились, общественное сознание России изменилось. Во-вторых, в самой этой экономике, говорю еще раз, она была заточена только под условия жесточайшей борьбы то есть это военная экономика по-другому. А военная экономика может производить только самые необходимые вещи. Сапоги, рубашки, хлеб, еду простую, то есть ну, какие-то простейшие. Да, она может завалить человечество вот этими вещами, но когда речь начинается о каких-то сложных продуктах, о красоте, продукта. Когда появляется мода, когда просто недостаточно человеку носить кирзовые сапоги, вот тут она начинает хромать. Это вот, конечно, общая, общая моя такая вот, сказать претензия ко всем коммунистам, которые сегодня находятся на юридических вот этих позициях. Потому что нужно в первую очередь понимать, что перед Россией сегодня в скором времени станет задача дальнейшего развития, потому что путинская экономика заходит в тупик. И смогут ли коммунисты в дальнейшем выбраться из своего болота и стать прогрессивной, настоящей интеллектуальной и прогрессивной частью общества, за которую устремятся все другие классы, зависит от того, смогут ли они решить экономические проблемы, Которые, с которыми столкнется Россия в ближайшем времени, пока ни одно коммунистическое движение не предлагает, грубо говоря, как выбраться из этой ситуации. Оно лишь говорит, все дело в том, что собственность принадлежит буржуям. Но вычислят они эту собственность. Во-первых, непонятно до какой степени нужно это э, перевод частной собственности в общественную делать. Что мы будем делать там с мелкими магазинами, там, так сказать, славочниками, э, с владельцами каких-то транспортных средств? Э, ну, то есть, вот это тоже здесь никакого четкого определения нет. Это все умалчивается или замалчивается специально, либо просто, как бы вот в каких-то иллюзиях товарищи пребывают. Значит, заканчиваем. Для вас, товарищи, в основном чате есть 14 пунктов, которые говорят о конкретных проблемах в экономике страны. Могу для телезрителей вкратце их зачитать. Ну вот первый, допустим, да. В производстве есть смежные отрасли, смежные предприятия. Когда экономика слишком централизована, когда тебе предписывают, у кого закупать и кому продавать, ты не можешь сменить смежника. Если один смежник, одно предприятие начинает, грубо говоря, ложать, начинает тебе производить некачественную продукцию или просто задерживать поставки, то вообще вся система цепенеет в дальнейшем. Второе. Дефицит рабочих рук. Как вообще ну, вот этот дефицит образовывался, когда везде, на каждом заводе висело объявление, там нужны люди? Да потому что у нас не заботились о рентабельности производства и не заботились о производительности труда, потому что в нашем государстве все люди должны быть заняты. В итоге производство не модернизировалось, новые станки и роботизированные комплексы не вводились в оборот. И все это создавало вот этот дефицит и вот такую продолжительную линию неэффективности, которая привела к девяносто первому году. Следующее сельское хозяйство. Это как же получилось так, что нужно было, там не знаю, студентам, ученикам, там, собирать урожай вместо колхозников? Мне в принципе понятно, что если мы убираем антагонизма, буржуа, который, грубо говоря, в капиталистической системе угнетает своего рабочего и называем государство пролетарским, то сами пролетарии, сами наемные работники себя угнетать не будут. Вот они и расслабились. Сегодня, конечно, такого нет. Как вы понимаете, никто не ездит, не собирает за колхозниками их урожай. Дальше, система торговли. Ну, это всем известно, да, как она деградировала в Советском Союзе и какие там махинации были, когда она срослась спортивным аппаратом КПСС. Дальше, расточительная система производства. Когда у нас топливо сливалось, металл валялся кучами, ненужный, не перерабатывался, потому что, грубо говоря, ценообразование вот этих изделий имелось... Ну, они были очень низко стоили. То есть расточительная система производства присутствовала. Отсутствие связи потребитель-производитель. Когда производитель делают что хотят, вообще не задумываясь, что нужно про ну, Это о товарах там, повседневного спроса, об одежде, об обуви. То есть абсолютно производство было не ориентировано на потребителя. Отсутствие таких понятий, как банкротство предприятия. То есть я абсолютно не согласен с мнением, что я не работаю, я ем. Ну вот, не согласен. Если ты не инвалид, руки, ноги есть. но вот, не согласен. В советской системе было множество предприятий, которые жили по принципу ⁇ я не работаю, но я ем ⁇ То есть понятие банкротства вообще не существовало. Перепроизводство по ряду отраслей. Ну, когда делали, опять же, да, ненужную продукцию, она скапливалась на складах, ее продать не могли, а потом списывали. Олег, ну я, прошу... Последний... Олег я прошу прощения, у вас три минуты, постарайтесь. Последняя да, дефицитная экономика, а дефицит образовывался вследствие того, что не было рыночного образования цены. То есть на новые товары цены все равно были относительно низкие, и хотя они как новые, они являлись дефицитными. И складывалась абсурдная ситуация, деньги у человека есть, а купить он не может. То есть если бы этот товар стоил, имел рыночную цену, то он бы как раз едал эти лишние деньги и заработной платы средней там, рабочего или служащего. Вот, в общем, мои претензии ко всему коммунистическому движению, который сегодня есть. И в частности для э, союза коммунистов, который идет по этой же дорожке, которые, как мне кажется, тупиковые и не может привести движение, пока оно вот хотя бы не разберется с этими 13-14 тезисами, когда она, скажет, мы их решили, и в нашей новой системе производства их не будет, вот пока это не будет сделано, любое коммунистическое движение будет находиться в тупике своего развития. У меня все, товарищ. спасибо. Ясно, спасибо. Ясно. Позиция ясна. И, то есть, правильно, я понял, то есть, у вас основная претензия по экономическому характеру коммунистов, да? По Нет, для этой передачи достаточно экономического. Еще, конечно, есть вопрос политической борьбы, завоевания власти. И он тоже очень важен для всех коммунистических движений. Но сегодня я как бы вот вот есть, у меня вот только экономика. Если будет еще передача, мы обсудим и вопрос взятия власти, вопрос политической борьбы. Да, я думаю, что готовы провести еще ряд передач на эту тему. А, ну что, товарищи, кто да. Дмитрий ответит, да? Марк Анатольевич. Пожалуйста. А, Марк Анатольевич, пожалуйста. А, нет, Марк Анатольевич. Пытаюсь сказать все время. Кто-нибудь записал эти тезисы или нет? Да, Марк Анатольевич, конечно. Хорошо, вот это меня интересовало. Я пытаюсь все время сказать, а я не могу сказать продолжайте я если позволите то есть основная претензия нашего уважаемого собеседника заключается касается не не столько то есть в первую очередь она касается анализа экономики советского союза причем основные тезисы которые здесь были высказаны это дефицит рабочих рук это не отсутствие рентабельности эти претензии носят достаточно странный характер то есть если мы посмотрим допустим на сталинскую экономику то дефицита товаров в 49 по второй год даже по 53 в экономике не наблюдалось при этом расчета рентабельности по отдельно взятому предприятию не был то есть я прошу здесь рассмотреть вот эти два тезиса связки то есть у нас не было дефицита, но при этом не велся расчет рентабельности по отдельно взятому предприятию. Затем у нас после Косыгинских реформ появился дефицит, и при этом рентабельность по предприятиям, она была введена. То есть есть такое подозрение, что может быть не в этом дело. Просто, и просто если мы посмотрим на вот этот вот исторический период. Но это такое краткое отступление, потому что исторический анализ, допустим, советской экономики, это очень большая, очень глубокая тема. Марк Антонович неоднократно про нее высказывался, и я думаю, сейчас несколько сможет пояснить это более подробно. Вот. Что, же комму... а, сейчас... да, что же касается экономической программы союза коммунистов, а сейчас касается экономической программы союза коммунистов, как таковая, то она стоит на простом таком понимании базовом, что первое, услов... есть модель расширенного воспроизводства Маркса, в котором W равняется V плюс C плюс M. Есть базовые проблемы капитализма, которые невозможно разрешить, не уничтожив частную собственность на средства производства. В чем здесь вся суть? Частный собственник, присваивая труд, присваивая себе прибавочную стоимость, в конечном счете лишает эксплуатируемого, лишает пролетариат какой бы там ни было возможности что-то тупо купить. И это приводит к кризису перепроизводства. Экономика коллапсирует, да, потом какие-нибудь войны, какие-нибудь, я не знаю, ужасы смерти людей. После этого новый виток и снова начинается экономика, вот. Это базовая модель капиталистического общества. Сталинская экономика предлагала несколько иной подход. Она предлагала рассматривать весь продукт как результат конкретного труда. Она предлагала создавать научно-исследовательские центры, которые занимались бы планированием долгосрочно На срок 5 лет исследования же прибыли и рентабельности по всему единому народно-хозяйственному комплексу должно вестись долгосрочно. При этом основным инструментом должно, конечно, быть Учет производительности труда, это безусловно. То есть снижение количества потребленных ресурсов на одну единицу продукции. Неважно, это будет повышение за счет более, допустим, того, что будет тратиться меньше электроэнергии или будет меньше работать человек. Самое главное, чтобы продукция, продукт производился максимально эффективно И в рамках вот этого понимания простого, мы также можем сказать, что не получив власть, мы не сможем произвести необходимую инвентаризацию. Ведь можно вспомнить а, тот же план гойл Владимира Ильича, который он начал не в 1907 году, не в 905, не в 914. План гойл он начал, собственно, после того, и как строился план гойл Ведь коммунисты, это не люди все, о семи пядей во лбу, которые могут одновременно силой какого-нибудь прозрения да, узнать, сколько у нас в шахтах находится угля, сколько рабочих. Для этого им должен об этом кто-то сказать. Лучше всего привлечь специалистов-производственников, научные кадры, которые будут это все планировать. И в этом состоит позиция а, Союза коммунистов, что, естественно, пролетариат, взяв власть, должен немедленно приступить к научной организации производства. Вот. А что же касается анализа э, советской экономики, сталинского периода или после сталинского. Ну, я тоже очень кратко отмечу, что считать, что планирование не может создавать красивые товары, а извините, а как же Рибок, а как же Адидас? Вы хотите сказать, что они случайно создают? Может быть, у них нет горизонта планирования лет так на 5? Может быть, у них нет целенаправленных действий? Может быть, они не планируют, не монополизируют рынок, а как-то вот есть у нас 150 швей, Который вот каждый шьет свои кроссовки, и вот они красивые. Нет. Производство, конкретно массовое, но всегда организованное и хорошо управляем Вот э, что касается моего возражения по основным тезисам уважаемого собеседника. Марк Анатольевич, можете что-нибудь дополнить? Может? Ну, мы с вами столкнулись с классическим примером, что бесчастное собственности на средства производства вообще невозможно движение вперед. Ну, то, что говорит, э, так сказать, уважаемый оппонент, э, впервые прозвучало леток сто э, э, назад. Что э, раз нет э, частного владельца, у которого частный интерес в том-то в том-то в том-то, э, экономика не будет двигаться, она не будет расти. Понимаете ли, в чем дело? Э, товарищ просто не понимает, что у социалистической экономики свои принципы. Социалистическая экономика не оперирует товаром. Она не нуждается в вопросах продажи, покупки и так далее и тому подобное. Советская экономика строится по принципу единого комплекса, где все, и все предприятия страны так или иначе завязаны в жесткую экономическую цепочку. Поэтому разговоры о том, что, что там валялось на складах, ну просто, наверное, товарищ не в курсе дела и никогда не слышал о вообще, как это делалось в советской экономике, до, соответственно, реформ Хрущева и э, Косыдина. Дело в том, что производительность труда при капиталистическом производстве и при социалистическом производстве – это вещи разные. В капиталистическом производстве производительность труда – это максимальное увеличение выхода продукции в определенное время. Вот чем больше продукции будет произведено, в, допустим, за 8 часов, тем капиталисту выгоден. он получает больше товара, а если происходит кризис перепроизводства, он начинает различные пиар-акции, доказывая, там, что его продукт наиболее лучший, надо покупать только его, создает различные преференции для покупателей, и так далее. И тому Производительность труда в социалистическом производстве – Это получение определенного количества продукта за меньшее количество времени и даже сравнивать нельзя потому что они имеют разные цели и задачи если капиталистическая экономика имеет свою целью максимальную прибыль максимально короткий срок то социалистическая имеет своей целью максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе выше значит то что говорилось о том что у нас не могут создавать красивые вещи или не создавать, ну, будем говорить так, а что, э, извините меня, в странах, которые, как говорится, участвовали в, в той или иной мере во Второй мировой войне, производились эти красивые вещи? Нет. Более того, Советский Союз со своей задачей обеспечения потребностей людей справился к 1947 году и отменил карточки. В то же время, как в Англии карточки были до 52 -го года, во Франции до 50 и в Германии, по-моему, до 50 -го. Вот, понимаете, вот непонимание принципов социалистической экономики, это самое, и привело товарища к этим ошибкам. Непонимание этого. Причем его непонимание выразилось очень резко. Я считаю, что это неправильно. Извините меня, вы можете считать все, что вам угодно. Но есть тенденции в экономике. Их надо исследовать, их надо понять. То, что вы считаете, это ваше личное дело. А вот то, как это выглядит на самом деле, это другой вопрос. Я подчеркиваю, социалистическая экономика смогла решить очень много проблем, которые не удалось решить экономике капиталистической. Она смогла обеспечить достойную жизнь всем а не только кучки избранных. Она смогла их обеспечить жильем, она смогла им дать безопасность, она смогла дать, дать им возможность получать образование и соответствующую медицину. Мы что, это все забываем? Или это отметается ради красивой формы тапок каких-то или красивой маечки? Да, это вещи, безусловно, нужны. И, будем говорить, плановая экономика имела у себя в те времена один существенный недостаток. Она не могла иметь быструю обратную связь. Работала целая армия статистики, которая собирала определенные материалы и, как говорится, после их обработки только выдавала определенные рекомендации. Это я имею в виду как раз по товарам народного потребления, потому что во всех остальных случаях социалистическая экономика работала на порядок лучше, чем капиталистическая в обеспечении безопасности, в обеспечении, как говорится, достойной жизни людям, снятия проблем голода, войн и так далее и тому подобное. А вот в вопросах ширпотреба, да, было отставание, потому что была слабообратная связь. Все это делали люди, передавали отчетности туда-сюда и так далее и тому подобное. Но на сегодняшний день с соответствующей компьютерной техникой, как говорится, имеющийся, этот обсчет делается очень быстро. Вот, например, Вассерман даже цифры называл, он математик, и он посчитал, сколько требовалось времени тогда в социалистической экономики, чтобы это обсчитать, сколько требуется сегодня в капиталистической экономике и сколько времени понадобилось сегодня, если была экономика социалистическая. Так вот, этот процесс в социалистической экономике на порядок выше. Он математик, ему и карты в руки. И, наконец, самое интересное. А по поводу колхоза, почему студенты ездили в колхоз? Да, это следствие касается Хрущевской реформы. Это передача колхозам в руки средств производства, с которыми не умели не обращаться, не обслуживать. И выдача ежемесячной заработной платы, то есть отсутствие работы на конечный результат. Вот тогда люди просто побежали из колхоза, им стало там работать неинтересно, просто неинтересно. Они получали намного больше денег, торгуя товарами своего присадебного участка. А отсутствие соответствующей, будем говорить, культурной инфраструктуры заставляло их перебираться в город и жить в общежитиях, работая малярами, штукатурами, как правило, на низкоквалифицированной работе. Поэтому, еще раз говорю, и пришлось тогда уже, когда подошли к закономерному итогу, к захерению сельского хозяйства в результате хрущевских реформ, пришлось посылать людей в колхозы. Причем, как правило, этих людей посылали на очень низкоквалифицированную работу. Это подбор картошки, это там выкапывание руками, можно сказать, там всяких турнепсов и прочего-прочего-прочего. То есть на ту работу, на которую колхозники ходить не хотели. Она была слишком низко оплачиваема. А если, как говорится, колхозник бы получал свою, э, свой, свой доход по конечному результату, это, естественно, бы не было. Как это было во времена Сталина. Э, какой вопрос еще? Какой из тезисов я упустил? Мне бы хотелось привести контраргументы. Можно? Вот здесь говорили, значит, о кризисе перепро перепроизводства, да? Я на все отвечу. Двух, Олег, Олег если коротенько только, лучше тогда в форму эпидемии, да. коротенько. Кризис перепроизводства теперь уже не грозит капиталистической системе, потому что она научилась производить от заказа. То есть, Допустим, я сейчас работаю на автомобильном заводе «ГАЗ», и ничто на склад не производится то есть сначала поступает заказ потом по цепочке происходит грубо говоря вот эти связи и собирается автомобили там через неделю через две там не знаю через какой срок то же самое практически по производству пищевых продуктов питания одежды и так То есть сейчас работают от заказа. Все, кризис, перепроизводство, капитализм разрешил эту проблему. Дальше, производитель труда. Я согласен с Марком Анатольевичем по поводу определения в социалистической системе. Но он забывает, что в современных учебниках также определяется как количество произведенного товара на единицу наемного персонала, да, то есть на рабочего. Как раз этого не просчитывала советская система производства, и поэтому никто не сокращал, не внедр... во-первых, персонал и не внедрял роботизацию. А если мы опять же обратимся к Марксу, марксисты хотели освободить человека от этого, грубо говоря, труда, от разделения труда, где он становится придатком, придатком какого-то станка. Наши товарищи коммунисты как раз нет, они вот надо на станке, надо на станке работать. То есть вот этот марсистский принцип не был выполнен. Дальше. Потребности. Когда говорят, что Сталин удовлетворил потребности населения, да, конечно же, обескровленная нация, какие могут потребности, когда ты прошел э, революцию, гражданскую войну, и еще э, прошел Великую Отечественную войну. Ну, какие потребности? Да просто минимальные. Но с ростом уровня жизни у тебя потребности растут. Дальше советская экономика захлебнулась и не смогла выполнить вот эти более высокие потребности. Они конкурируют, Олег, хоть у них Олег, плат, Олег, Олег, Олег слышно да. меня? Я, я прошу коротенько, потому что у нас еще один выступающий есть минут осталось. Паранайка и они конкурируют уже в мировой экономике. И у них они также все равно подвержены, вот, у них есть понятие банкротства, то есть у них есть там частный интерес внутри. Поэтому говорить, что там как бы плановое производство, ну, абсолютно неправильно. И последнее. Я критикую советскую систему производства не для того, чтобы сказать, что социализм это плохо, а для того, чтобы коммунисты Набрали смелости и признали, что в чем-то они ошиблись, что есть проблемы. Потому что пока этого признания не будет, не будет движений вперед. Вот у меня все. Марк Анатольевич, вы хотели ответить? Кратенька есть, только можно. Опять Марк Анатольевич, под... да, да. у меня две минуты, я понял. Опять подходит Верхоглядский. Понимаете, о чем дело? Он либо не знает предмета, о котором он говорит. Кризисы перепроизводства, их нет, но их место заняли финансовые кризисы. Причем абсолютно глобального масштаба. Капитализм без кризисов не может и никогда не существует. Более того, экономическая наука говорит о цикличности кризисов раз в 10 лет. А вот советская экономика, социалистическая, сталинская, почему-то была лишена кризисом. Так может там не то. Может в основе всего лежит, в основе кризисов лежит именно частный интерес, желание получить побольше. Вы начинаете говорить о временах после Сталина. Так извините меня. Хрущевские и косыгинские реформы э, вместо ну, у нас уничтожили социализм и создали государственный капитализм. Они пытались скрестить уже и езжа. И в результате у них получилось полтора метра колючей проволоки. Ни то, ни другое, ни третье. Понимаете, в чем дело? Нельзя, как говорится, э, пытаться стоять двумя ногами на берегах большой реки. Обязательно обвалишься. Либо капиталистическая экономика, либо экономика социалистическая, направленная на строительство коммунизма. Третьего не дано. А вы упорно пытаетесь вернуть нас к тому, что надо ввести социализм методы капиталистической экономики. Тогда она действительно будет обречена на крах. Вы пытаетесь оперировать определенными частными интересами людей. А вот мне нравится носить такую футболку. А тому нравится такую, а третьему надо iPhone 10 номер, а другой обойдется телефоном автоматом. Это учесть невозможно. Поэтому в Советском Союзе и была система заработной платы, чтобы люди это получали. Между прочим, должен вам сказать, что у нас начали в стране производить эти системы, те же видеомагнитофоны, видеоплееры, другое дело, что э, разрушали естественно экономику. Когда ввели систему но вместо безналичной оплаты, оплату наличной. В результате этого экономика просто не выдержала она лопнула. Понимаете, было два закона. Закон о социалистическом предприятии и закон о кооперации, который заменил безналичную систему оплаты между предприятиями. И потом запомните, юноша, я вам советую, что в социалистической экономике одно предприятие другому ничего не продавало. Оно их передавало с баланса на баланс. Понимаете, в чем дело? Пред... Самая Система торговли между предприятиями отсутствовала. В социалистической экономике, я подчеркиваю. Позднее, после Косыгинских реформ, ее ввели. К чему это привело, вы совершенно правильно сказали. Так это как раз и привело к тому, что попытались скрестить непонятно что и получить третье, а так не бывает. Есть очень жесткие законы экономики. Причем не просто жесткие, а жестко детерминированные. Либо это экономика социалистическая, направленная на строительство коммунизма, и тогда это единый народохозяйственный комплекс и проблемы прибыли и рентабельности рассчитываются для всей страны. Либо это капиталистическая экономика, где каждый вылезает сам как хочет. Дело прошлое. Советская система, сталинская созданная система экономики, очень успешно могла вести торговые операции за рубежом. Марк Анатольевич, я думаю, надо уже, я прошу прощения, надо уже товарищу Дать возможность старым выступить, а то мы... Да, виноват. Давайте тогда я отключусь, подключусь тоже. Да, я, я все-таки предлагаю придерживаться регламента. И это... Да, конечно, ну-ка перебивайте, я же не могу следить за регламентом. Давайте я отключусь, а вы тогда работаете. Хорошо, значит, давайте тогда это, если у нас есть что друг другу сказать, уже на этапе премии тогда. Я понимаю, что сказать есть что. Вот, давайте тогда Ивану позволим высказать свою критику в адрес позиции Союза Коммунистов. Иван. Алло. Иван. Иван. Иван, Иван не слышит. А, все. Хорошо. Да, пока э, там у Ивана какие-то проблемы, э, да э, я можно предоставить сыр. слово. Дмитрий, ты, ты хотел что-то сказать? Ну, пару слов э, скажу. Вот это некоторые товарищи говорят. О, почему бы их не пригласить э, в эфир, который бы могли бы высказать критику в отношении Союза коммунистов. И еще повторюсь, как вот, допустим, Дмитрий Игоревича. Я думаю, у него бы нашлось бы несколько слов сказать. Критических. Он бы, возможно, сказал. Вы знаете, кто вам сказал. Я, я понимаю. Мы, в принципе, критики а, ждет, ар ар ждет, ар... аргументированы, не, не, он не, бо, не боимся. Но... Он да? ждет, он ждет, когда вы ему скинете ссылку но нам но нам допустим думаю, ему есть что сказать если вы хотите услышать критику конструктивную конструктивную аргументированную да но нам не нужны провокации какие ну, а, ну, провокации что? ссылку ему но, с... напомнить... напомнить хорошо мы сейчас речь не об этом мы сейчас не обсуждаем личное дело там э, товарища -то... Дорофеева вы же, назвали, вы же тему назвали а, критика в отношении союзов коммунистов правильно Союза коммунистов, правильно? Позиции Союза коммунистов, Дмитрий. Ну, Позиции Союза. И не, не, не критика личности и национальности лиц, потому что уже есть предположение, что как бы, мы помним конфликт, который был связан с национальным фактором. Вот. И нет, как бы нет, очень не, не, не, не, не, опять, опять ну, работать ну, по этому это вопросу. Мы товарищи, говорим по одному. Говорю, Может быть этого не будет. Давайте предоставим. Мы же. У нас была, э, Дмитрий, э, у нас была возможность в этом убедиться. У нас была возможность. У нас, э, как бы практика показывает, что у нас вот. э, у нас вот. послед, последние все вот эти вот включения э, заканчивались не очень хорошо. Вот. Не очень хорошо для, для, для, для, для допустим наших зрителей потому что им не интересно смотреть допустим вот эти вот препирательства и так далее им, им интереснее гораздо было бы услышать Господь, я вам скажу, если еще раз повторюсь если вы хотите услышать критику то без Дмитрия, без Дмитрия Игоревича не обойтись никак все на этом ну в принципе позицию услышали Иван. Да, да, слушаю вас. Алло, Иван появился у нас? Нет? Слушаю. Иван что, не меня появился. Не ну тогда, я думаю, мы предоставим слово я... Олегу. Что, не, не слышно меня, что ли? Алло. Олег. Нет, Ивана мы, кстати, слышим. Давайте, пусть он говорит. У меня абсолютно его слышно хорошо. А я вот его не слышу. Слышно Ивана? Юра, Юра, Ивана слышно? Я... Меня слышно? Я ничего не слышу. У него все включено, микрофоны включены. Микрофон включен. Товарищи, в, эфира, в эфире, видимо, говорят, что слышно, но мы только не слышим, к сожалению, что он говорит. Тогда я э, э, за Ивана немножко, пока он там настраивает связь, могу... Я, да я, я не могу настроиться, за меня висит и висит, и все. Смотрите, э, то, что предлагает Иван, это отмена денег. То есть он разрабатывал, наверное, уже в течение 30, а может и больше лет, определенную экономию, разрабатывает экономическую систему, в которой э, предприятия будут передавать товар, вот, минуя, грубо говоря, э, хозрасчет, который был, допустим, в советской системе. Да, они там не продавали, но все равно на баланс передавалось, допустим, количество изделий, стоимость. Олег, как ты код? неправильно продолжаешь мысль мою, правильно? Нет, Товарищ, неправильно, я Олег. Я предлагаю выйти. Мне пишут, что зрителям Ютуба слышно, говорит Иван. Я предлагаю, может быть, дать ему возможность высказаться просто для зрителей. Вот. Да, а, а... а как мы узнаем, когда он а Нам ну, скажет, а нам скажет Олег. Он же слышит, когда показал своего выступления. Нам, Олег, покажет, что это не закончено. Секундочку, а как мы узнаем, что, о чем говорил э, Никак, но зрители услышат и смогут давать вопрос. Хорошо, нам тогда, тогда надо, чтобы кто-то прокомментировал его или озвучил его позицию, продублировал. Ну, его Олег, Олег озвучит, я просим прощения у зрителей. А давайте тогда сейчас Иван выскажется для зрителей более развернуто, а по завершении мы... мы Послушаем, прокомментирую. Хорошо, я включу YouTube и тоже посмотрю. Хорошо, так, Иван, пожалуйста. у вас есть 10 минут на высказывание своей позиции, критической позиции, вашей, позиции сразу. Начинайте. Я пытался начать выражать мою мысль. Во-первых, я никогда не могу согласиться с тем что в советском экономике не было обмена товаров. По той простой причине, что сущностью обмена является перевоплощение товарной стоимости из товарного тела в денежное тело. А не, не то, что товарищ Сталин в свое время сказал, что нет отчуждения. Отчуждение – чисто юридическая сторона этого вопроса, и не больше. Но в русском языке слово «отчуждение» предполагает передачу вещи в пользу другому человеку, всего лишь. Значит, поэтому я вам еще раз говорю, что если я говорю о том, что уничтожается товарный обмен, то вот как рабочий передает свою деталь для дальнейшей обработки другому рабочему, вот также же предприятия передают свой узел, там изделия для дальнейшей работы. Потому что, конечный продукт. Это тот самый ширпотреб, о котором здесь очень много говорят. Что касается дефицитов всех, дефициты были, я их не собираюсь отрицать. Но только, Олег, в отличие от вас, я могу объяснить все, что было, каждое постановление, которое было принято. В силу каких интересов, в силу каких обстоятельств значит, и в силу каких законов советской экономики? Потому что экономику, когда исследует, если вы взяли капитал Марса, то он рассматривает отношения между людьми. Так вот, отношения, которые сложились в советской экономике, в первую очередь, это отношения между государством, центральным органом управления, и отношения непосредственно между исполнителями, директорами. И уже в те годы, в 30-е, сначала где-то так то на пленами просто высказался, такую мысль, что предприятия директора – Стремятся к ведомственности и местничеству. А в 1940 году это уже было признано. И поэтому на 18 съезде было дано, в общем-то, распоряжение своеобразное. И дано было право партийным организациям вмешиваться в деятельности директорации. Это было уже признание фактически, что нет единства. Поэтому этот вопрос достаточно сложный. Я не хочу копать сейчас советскую экономику, мы тут ничего с вами не договоримся. Дело в чем, что э, мое мнение однозначное, что советскую экономику погубило товарные отношения. Потому что планирование оказалось в той же самой форме товарных отношений. Что вы как покупатель приходите с деньгами, покупаете товар, то здесь не только... Вам предприятие оценивали деятельность его работы, предприятия оценивали, выполнение планов, по вамовой продукции. Через 1938 году пытались ввести товарную продукцию. Затем, значит, ввел, в Кассининской реформе вела реализованную продукцию. Но это все одно и то же. Вы поймите, оно только немного в цифрах чуть -чуть расходится. Но все это одно и то же. А в отметку вы должны были создать такое количество продукции, которое по стоимости, этому показателю. Если вы его выполнили, этот план, в таком виде, то вы получали премии. И хочу сразу иллюзию одну разбить в сталинских времен, что вот там директора получали конвертики. Да, получали конвертики. Только конвертики эти были заложены положением опремирования. Ибо они получали конвертики из фондов министерства наркоматов в тех временах. Они из фондов своего предприятия. Но они были включены такую же систему премирования вот все поэтому я еще раз говорю что в данной ситуации это мое мнение рассказываю. а все остальное можно объяснить исходя из этих отношений все что делал директор он делал все от него зависящее чтобы выполнить план и обеспечить своему коллективу премиальный фонд как доплату и увеличение заработной платы Потому что по-другому вы права этого не имели это раз Значит, что же я предлагаю в ответ? Поскольку я, я пришел к этому выводу. Чем больше я читаю сейчас сталинские э, все эти документы, я уже там на 3000 прочитал, еще читаю. Тем больше я читаю, тем больше я прихожу к выводу, фактически, что все недостатки, которые были и в 60-е, 80-е годы, и в 50-е можно найти в 30-е годы, и в 40-е можно найти годы. Значит, все это можно найти. Дело в том, что... Само производство общественное стало. А что такое общественное производство? Общественное производство в том смысле, что процесс труда изготовления любого предмета, даже той ручки, которую сейчас держу в руках, это труд сотен тысяч человек, то миллионов человек. И вы правильно говорите, смежно все совпадает. Так вот, марксизм, в отличие от вас, Олег, я считаю, он соответствует тому, что есть в сегодняшней экономике. Сегодняшняя экономика такая же общественная, Скажем так, когда начало эти основы общественного производства, уловил еще Марс в 19 веке. И это общественное производство требует изменения отношений. Отношения мы должны строить совсем иначе, я считаю. Во-первых, значит уничтожаются должны быть товарные отношения и организованное полномерные производство Что значит уничтожить товарные отношения? Это фактически уничтожить товарный обмен. Раз. А вторых сделать учет соответствующий, чтобы мы знали, сколько времени нужно обществу, чтобы сделать тот или иной продукт труда. Когда мы будем знать временные границы, нам есть зачем потом из этих границ делать деньги. То, что вы говорите о ширпотребе, Майк Анатольевич, тут тоже признает ширпотреб, но фактически остаться форма заказов никто не меняется. вам. Вы можете оставить форму заказов. И она останется форма заказа. Дело в том, что если вы сделаете учет в временных границах, вы сможете самое главное сделать распределить рабочие ручи, в соответствии. И вы будете сходить не из того, что вот я хочу много. Если у вас два человека, то от того, что вы хотите, вы сделать на 35 миллиардов продукции не сделаете. Скажем так. Поэтому в данной ситуации, исходя из того, сколько у вас есть людей и какова производительность труда в обществе, будете сходить Это законы производства, чисто процессы труда. Вопрос того в том, что это совершенно новое и непонятное, я согласен с вами, но, поймите, другого варианта просто нет. Почему инстаграмацию так было легко сделать назад в капитал? Да очень просто. Вы возьмите советское предприятие и капиталистическое предприятие, в принципе, по внешним видам, там ничего особого-то нет. Все одинаково. Поэтому просто вывеску заменили и все. Не надо не менять ничего. А вот если вы создали бы безтоварное производство, при котором именно рабочий может контролировать производство, потому что он, выполняя работу, он всегда будет знать, что делают другие люди. Ему приходят детали, он видит по количественным часам, что там делают для него. Он приходит в магазин. Я закончу, потом будешь. У меня время ограничено. Тут мне тихо часы. Товарищи. Я не Иван. Вопрос. Да. Как слышно меня? Я слышу вас, слышу. Иван, как слышно меня? Я слышу, но меня не слышат почему-то. Алло, алло иван слышно меня нет да да слышно тебя слышно слав нет я, я спрошу иван меня И иван тебя слышит иван э, э, слышно вопрос? слава иван в принципе позиция понятна хотелось бы уточнить хотелось бы уточнить Слушаю, Штром, слушаю. То есть вы сейчас говорили Большей частью о критике Насколько я Алло, понял вы? Алло, Иван, меня? Нет? Да. да Вы большей частью говорили О критике советской экономики Как мне показалось А в чем состои... состоят ваши претензии К позиции конкретно Союза коммунистов Ну вы в принципе Не отказываетесь ну, От этой пошли. экономики вы сохраняете товарную форму продукта труда? <роролевые> Понимаете, ведь вот эта проблема ширпотреба, ширпотреба ее подсозревает... К сожалению, я, Ивана, не и слышу. Я, такой мы такой. приносим э, извинения нашим... Слава тебе, отвечаю. Слава Вы Что, не слышно ничего? Товарищи, ну что, эфир, пока вы там сидите, и Иван предлагает вместо цен, вместо э, теории стоимости Марса по трудозатратам применять, грубо говоря, время. И любую деталь, вообще любой продукт. Олег, спасибо, спасибо. Мы услышали на YouTube с задержками, слагаем. Еще раз просим прощения у наших зрителей за... Кто, Дима, ты ответишь? Да, да, да, я отвечаю за эти палатки. Если сейчас он вернется на связь, мы дадим ему возможность закончить свой доклад именно с большим акцентом на позицию союза коммунистов. Вот. собственно, что хотелось сказать по поводу, то, по тому поводу, который сказал Иван, да? Я не готов. А, то есть а, есть две позиции, до да. Первая позиция предполагает некое теоретическое переосмысление. Вот Иван, он теоретик, насколько я понимаю, да. Может с опытом промышленника, навер, наверняка. Может быть с опытом участия в промыш но он предлагает некую концепцию, которую вот разработал. Да? Может быть, он прав. Вполне допускаю такое. Может быть, он не прав. Тоже вполне возможно. Но беда такая, что пока пролетариата нет власти, нам совершенно не важно. Это по большому счету. Прав, допустим, в этом плане Иван. Прав в этом плане Вассерман Анатолий. Прав в этом плане, возможно, какой-нибудь другой человек. Мы четко понимаем, что, собственно, тот характер производства, который будет, он должен быть определен именно пролетариатом, исходя из интересов пролетариата. При этом, естественно, должна при этом использоваться самая передовая теория, которая только возможна. Должны быть привлечены к этому делу все возможные специалисты. Углубляться в тонкий марксистский анализ – по поводу возможности или невозможности организации производства с учетом в качестве основной дефиниции там, допустим временных затрат, я считаю, что это область профильных специалистов. Что же касается общего направления, о том, что безусловно необходимо строить такое производство, которое будет в максимальной степени отходить от товарного обмена, в котором будет в максимальной степени учет быть налажен учет именно в натуральных показателях в котором должно быть использовано научное планирование. Здесь я с Иваном полностью солидарен. То, что на сегодняшний день мы не можем принять его позицию на веру, а предпочитаем опираться на проверенной практике и исторический опыт, вот, ну, в этом, да, возможно пролетариат примет другое решение мы же говорим не о диктатуре коммунистов да? мы говорим о диктатуре пролетариата и если иван закончит я ему искренне желаю успеха в плане там написания его книги сумеет изложить свою книгу хорошо а знаю мы с ней ознакомимся сумеем да, возможно пересмотреть свои взгляды возможно не пересмотреть но сама постановка вопроса о том что Необходим марксистский анализ, она, безусловно, верна. Необходимо рассмотрение, необходимо изучение всевозможных экономических концепций специалистами, рецензии на эти специалисты и после и рецензии на эти отзывы именно специалистов-производственников. И после того, как мы э, пересмотрим данную концепцию уже с теоретически, можно будет принять решение, что действительно мы можем все на сегодня, вполне возможно, что с текущими мощностями вычислительными, Вполне возможно построение экономики, которая будет существовать без хозрасчета вообще, без учета, будет производиться только в натуральных показателях, будет происходить только прямой обмен между потребителем, производителем, производство будет происходить на заказ, учиться, учитываться будет именно время. Вполне возможно, так оно и есть. Нужно рассматривать теорию На данный момент, ну, что мы видим самое главное, мы видим, что сегодня та экономика, которая есть, она намного уступает любой социалистической, любой экономике, из которой исключено паразитное звено, из которой исключен частный собственник на средства производства, она покажет в разы больше успехи чем та экономика, которая на, этого, на это паразитное звено будет опираться. Вот. Какие конкретно формы, это уже дальнейшая покажет теоретическая работа, исследования, Людей, которые будут не, не вовлечены, в... будут действовать из интересов пролетариата, скажу проще. Вот. Иван, вы можете продолжить? Олег, если Иван продолжит, кивните, пожалуйста, если он будет продолжать. Я не знаю, у меня все показывает. Все хорошо тогда. Ничего не слышно, да? Все слышно, продолжайте, только кратенько, минут пять. То есть я хочу сказать одно, что это не мое требование, кстати, кстати, и даже это и не Марса требование, хотя в Марса это и заложено, и в антидюринге это записано, и в капитале это записано. Значит, поэтому это не мое требование, это требование производительных сил. То есть само производство требует планомерной организации масштабов общества. Всякая планомерность предполагает знание временных границ, временных границ. Сколько вам времени нужно на изготовление продукта труда? Вообще, да? И сколько вам, у вас ваши, ваше производительность, сколько вы можете его производить? Понимаете, вот и все В производстве нет ничего, в принципе, кроме вещества природы и человеческого труда. Поэтому считать только нужно человеческий труд. И то, сколько мы берем вещества природы. Современное буржуальное общество, если держится и развивается, так оно держится за счет не то, что бесполезного труда, а уничтожающего труда. Производство оружия ⁇ это есть производство бесполезное. Человек же не изобретал свое производство для того, чтобы воевать. Поэтому без производства оружия экономика сегодня американская существовать не может. Европейская тоже вынуждена туда оттянуться. Поэтому я вам говорю, что это... Требования сегодняшних производительной силы, не мое требование. Я понимаю, что сразу ничего не освоишь и не поймешь, но я вам еще раз повторяю, что когда люди начнут считать то, как нужно считать, они быстро наладят. А самое главное, что именно в этой системе рабочий может контролировать производство. Я могу проконтролировать все производство, что было для меня, и что вообще в обществе. Если вы будете писать те же самые ценники в часах и минутах, Потому на первых порах вы не получите производительные силы, соответствующие структуре потребления. Вы получите те производительные силы, которые соответствуют структуре выкачивания прибавочного труда. Это совсем другая структура. И поэтому в данной ситуации в данной ситуации у вас будет нехватка товаров. Вы будете делать реструктуризацию производства. Никуда вы от этого не денетесь. И вот в этой ситуации, значит, у вас все будет распределение по труду. Но это будет по труду. Вот вы отработали 8 часов, у вас записано 8 часов. И вы можете улучшить свое положение только за счет того, что вот там ценник будет в часах и минутах, на котором на изделие, на булочку, он будет ниже. По-другому вы не улучшите свое потребление. Вы зависите от конечного продукта, о котором так беспокоился Марк Антонович, говоря о колхозе. Что вот введи денежную зарплату. И колхозику стал неинтересен конечный продукт. Спахал, получил деньги и все. Чтобы быстрее спахать, что там возиться? Загнал плуг поглубже. И, пов... и все перевернул. И вывернул все. Здесь полном слой уничтожил. Я было шпажку увидел. Поэтому вот о чем речь идет. А теперь вы будете зависеть только от конечного продукта. Я понимаю, что это будет несколько шокировано и непонятно. Но время покажет. Но с... Другого варианта нет. А Пытаться на деньгах построить, деньги вообще лживая штука. Понимаете, цены товаров будут определяться вне вас. И хотя бы в Советском Союзе пытались устанавливать цены, но это все равно не помогало. Ну я, в принципе, закончил, я больше такое. А что касается ледокола, я вам сказал, ну что, я, в общем-то, особ... больше посмотрел бы на да, политические вопросы, какие вы там решаете. Но в данной ситуации, то, что вы должны иметь представление о будущей экономике, если вы почитаете воспоминания революционеров, большевиков, то они пришли к революции с юношами, ю, юными лицами, да, они пришли к этому убеждению через то, что они представляли, какое будет общество будущего, когда будут править они. И у них там не было денег. Я читаю их воспоминания, там не было денег у них в будущем в обществе. Чтобы будем о управлять. О а денег вообще не речь. Поэтому и дискуссии были крупные в 20-х годах о деньгах. И в начале 30-х годов, когда коллективизацию сделали, появились новые дискуссии о деньгах. Что теперь деньги можно отменять. Но только как отменять, никто не понимал. Поэтому их никто и не отменял. Все, спасибо за внимание. У меня есть несколько... вопросов. Как э, в вашей системе производства будет определяться материала емкости? Это первый вопрос. Ну, допустим, производство деталей 100 Олег, килограмм. Олег. Онимай к ним И то же самое происходит Олег, э, знаешь, с мелкой что, деталью. Что Олег. Олег. Олег. Да. Олег. Олег. Имя. Олег. Олег. Отключите, пожалуйста, микрофон. Отключите, пожалуйста, микрофоны все, кто не говорит. Спасибо. Ну вот здесь была высказана позиция Ивана вот, и позиция Олега. Насколько я понял, если я правильно понял, если неправильно, поправьте меня. Основная претензия к Союзу коммунистов сводится, что у Союза коммунистов на данный момент нет четкой экономической программы после взятия власти. Правильно я вас понял, товарищи? Кивните. <свят> так вот, кто-нибудь дополнительной коротенькой репликой из Союза коммунистов ответит? Да, если можно, очень коротко. Да, пожалуйста. То есть я про это уже говорю: то есть, товарищ э, Иван здесь отмечает: у него есть некое представление свое. Вот, и я попробую очень коротко. И его представление <сёк> опирается на, не, на, на некое вот его видение, этого процесса. Он говорит о том, что это объективные, объективные факторы. Объективные, необъективные. Суть исследования, которое он предлагает, безусловно, коммунистическое общество это общество без денег. Безусловно, конечная цель – это всеобщий продуктообмен. Безусловно, необходимо, необходимо вот эту, данную коммунистическую тенденцию поощрять. То, что, но при этом мы понимаем, что мы должны исходить не из своих мечтаний о будущем, а исходить из реальной практики. Как мы можем уже сегодня обеспечить максимальное количество людей максимальным качеством продукта. Вот. И из этого исходить. Если у кого-то из товарищей есть конкретные дельные предложения, это хорошо, если у товара... Но, опять же, очень как диаматчики, да, как диалектические материалисты, мы должны понимать, что в первую очередь мы должны опираться на факты. Не на чьи-то представления, не на красивые теории, а на проверенные факты, которые соответствуют нашим ожиданиям, на систематически оправдываемые прогнозы. Вот если это есть, то так и нужно делать. Вот. Если есть какая-то теория, которая дает эти систематические оправданные прогнозы, ее нужно изучать. Вот. Это, в принципе, все, что я могу ответить на критику Ивана. Спасибо. А, будут какие-то дополнения у товарищей? Да, я хотел бы сказать пару слов. Пожалуйста, Юрий. Добрый день. В принципе, что я услышал? Но от Олега я услышал фактически предложение реформирования рыночной системы. Но это, извиняюсь, далеко до коммунистических воззрений, до социализма и фактически даже до переходного периода между, так сказать, ну, вариант повторения НЭПа. Это первое. Второе. Конечно, предложение Ивана по изменению экономической, так сказать, структуры но уже, как бы выразить, социалистического общества, социалистической, внутри социалистической системы. Предложение заслуживает внимания, но это не более того. У нас на сегодняшний день есть более серьезный вопрос. Это все-таки ситуация, то, что у нас на дворе капитализм, какой бы там ни был, черный, розовый, хороший, добрый или плохой, это не важно, капитализм. И хотелось бы, честно говоря, услышать, что мы делаем неправильно для того, чтобы, собственно говоря, ну, бороться с капиталистической системой? Вот приблизительно так. Все, благодарю. Спасибо. Марк Анатольевич, да, пожалуйста. Э -э, товарищи, тут дело в чем? Наш спор свелся к сакраментальной вещи. Ты не прав. Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. А показать это может только практика. А практика начнется с того момента, когда коммунисты возьмут власть. Не раньше и не позже. Поэтому все эти разговоры о том, что вот то было не так, это не так, Мы достаточно хорошо изучали опыт и продолжаем изучать опыт Советского Союза. И мы точно знаем, чего делать нельзя. Нельзя в социалистическую экономику вводить рыночные элементы. Это социализм убивает. Все остальное – это уже процесс, так сказать, практики, процесс строительства экономики. И, как говорится, будущее покажет, кто прав. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ну, собственно, Марк Анатольевич, в принципе, подвел некоторую черту. Я думаю, если у товарищей возражений нет, предлагаю на этой мажорной ноте закончить нашу дискуссию и перейти, может быть, к вопросам зрителей. Нет возражений? Похоже, нет. Читайте вопросы. Так. Так. Где у нас вопросы начинаются? Кто, кто это? Юра, сможешь ориентироваться в вопросах? Э, да, первый вопрос. Прокомментируйте массовые выступления по стране по пенсионной реформе. Кому вопрос не написано? Кто ответит, товарищи? Что? Да, пожалуйста, Дома. пожалуйста, ну, а что здесь говорить Выступление: вот мы посмотрели в Хабаровске, народ постепенно начинает ощущать на собственной шкуре, гнет эксплуатацию. Макароны на ушах чуть-чуть подсохли под тяжестью, так сказать, палящего солнца, но <clears throat>, отлипают крайне неохотно. То есть, но ну, уже начали отлипать. Это краткое явление. То есть люди на митингах, начинают примерно понимать, они уже не так оголтело начинают махать руками, когда им говоришь о таком явлении, как класс, и о таком явлении, как эксплуатации, гнет, о том, что есть правящий класс, который все всегда делает в своих интересах. Они уже это слушают и соглашаются, но тем не менее предпочитают пока считать, что как-то все волшебным образом рассосется, тенденция магически исчезнет, и основной их метод борьбы заключается в том, чтобы показать вот показать каким-то там им, что мы вот как-то не очень довольны. И что увидев вот это вот показание, правящий класс одумается и что-то, значит, резко усовестится, видимо. Ну или испугается, не, не, грозного блеяния, видимо. Ну вот какое-то такое ощущение складывается с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, позитивная тенденция, то есть люди начинают понимать, политизироваться. И уже меньше верить различным зомби-ящикам, говорящим головам. Вот кратко, как я могу это явление охарактеризовать. Спасибо. Ну, по вопросам веры, это не к нам. Это в, друг, в другие инстанции. Да, Марк Анатольевич? Я бы к словам Демы добавил. Он написал одну сторону монеты. Есть другая сторона. Все эти митинги... Ну, их масса была, и по венальной юстиции, там, и по всяким другим делам, это попытка правящего класса спустить пар из перегретого котла. Но они, надеясь на то, что люди покричаво разойдутся, и, так сказать, пар строят и будут спокойно ждать следующего, становится все менее и менее реальным. Потому что, как правильно отметил Дмитрий, люди-то думают, а что такое? Вот ходим на эти митинги, толку нет, а жизнь все хуже и хуже. Значит, надо искать какие-то другие методы, другие формы. И вот это как раз составляет, две эти противоположности как раз составляет директическое единство. С одной стороны, попытка буржуазии спустить пар, а с другой стороны, все больше проникающее понимание, что этого недостаточно, и что надо переходить к более радикальным действиям. Спасибо. Следующий вопрос. Так, следующий вопрос из чата Ютуба. Потом будут вопросы, которые и Дискорда, и из других мест. Так, вопрос товарищу Олегу. На каких производствах и должностях он успел поработать? Откуда такие познания в области экономики и истории развития промышленности и экономических отношений в СССР? Это вопрос, наверное, больше личного характера. Но если Олег со счетом нужен, он на него ответит. Пожалуйста, Олег. Я работал в строительстве довольно-таки долгое время. Олег, вас не слышу. Занимал... В YouTube надо, наверное, слышно, Слав. Надо занимал должность, прораба потом Вальше, работал. Слышно, Олего? Кто-нибудь, кто смотрит YouTube, слышно ли Олега? Потом работал руководителем филиала небольшой строительной фирмы. Сейчас работаю на производстве в газе, на газе в должности слесаря механо-сборочных работ на конвейере. По знаниям в производстве, ну, я по образованию инженер-механик. Грубо говоря, ну, чтобы что понять, мне понять, не... есть документы, плюс у меня есть опыт работы в фирме, я понимаю, как и так далее, я все. Я закончил. так все он закончил отвечать ясно ну что следующий следующий вопрос или кто-то дополнит так, Про, вопрос, о, вопрос Олегу. был Олегу, зачем дополнять? Все, я понял. Так, сейчас открываем страницу, читаем. Вопрос с Дискорда. Руст, вопрос был записан вчера. Да, это все вы лялякаете, просвещение единиц, пока по центральному ТВ вещает пропаганду. Что вы будете еще делать? Пожалуйста, товарищ, кто ответит? Ну, может, я попробую. Да, пожалуйста, Дмитрий. Как бы нужно всегда понимать, что в условиях в каких условиях вообще общество в принципе может измениться. И что если у нас общество стабильно, пусть это какое-нибудь рабское, пусть это капиталистическое, пусть это какой угодно феодальное общество, но оно стабильно то есть нет у нас между производительными силами и производственными отношениями никакого острого конфликта и нет революционной ситуации, то что-то не делай, никакого толку не будет. Но. Мы говорим о том, что необходимо готовить субъект, необходимо готовить партию, объединять всех людей коммунистических взглядов вокруг общей, общей идеологии, как единого стержня. И только в этом случае... У нас появляется шанс на победу она не эта победа не предопределена она будет зависеть от наших усилий но шанс на нее появляется вот как без этого без этого субъекта шанса на эту победу нет. Вот, поэтому очень все просто делай делаем что можем вот и то, что это что потребует все. спасибо очень все просто и исчерпывающим следующий вопрос так, следующий вопрос, он из комментариев в Ютубе, не сегодняшних, а по предыдущим передачам. «На какой канал не придешь в поисках соратников по коммунистическому движению? Ровным счетом все за редким исключением тянут одеял на себя. Все левые как правые, а мы правы, потому что настоящие коммунисты, верьте нам. В итоге простой человек хватается за голову и смотрит на ваши склоки ошалевшими глазами, уже не веря никому». К тому же большинство забывает, с кем ему предстоит работать. Большевики говорили с народом на простом понятном языке, доходчиво, разъясняю, что почем. А сейчас много умных слов, разъедений и мало дела. Бла-бла-бла, ну и может я не прав, но даже коммунизм должен меняться под современность, а не тащить от старых Старого метода пропаганды в духе э, программы «Время» и многочисленных съездов КПСС. Ну, тут, в принципе, да, если позволите. Вот. Касательно того, что коммунизм должен меняться, конечно, он должен меняться. Он должен, если что-то изменилось в нашей окружающей нас реальности, он должен измениться. Изменился, допустим, сегодня капитализм по отношению с тем, какой он был в конце 19-го, начало 20 века. Ну, что-то в нем изменилось, безусловно. Должны ли мы эти изменения учесть? Конечно, должны. А изменился ли вообще, в принципе, классовый конфликт между тем, что есть трудящиеся и есть буржуазия, и их интересы антагонистичны? Нет, это не изменилось. Соответственно, должны ли мы это менять? Нет, не должны очень Все очень просто. То есть мы смотрим на окружающую нас объективную реальность и встречаем ее с тем э, с нашим методом. Если мы видим какие-то изменения, мы их вносим. Если этих изменений нет, мы их не вносим. как бы Это что касается последней части. То, что касается части, что все тянут одеяло на себя и говорят, что правые не правые, а левые не левые. Ну, есть такое, конечно. Но нужно понимать. В чем состоит задача буржуазии задача буржуазии состоит в главном в том что пролетариат должен быть разделен потому что разделенный пролетариат для нее безопасен он может быть эксплуатирован поэтому будет создаваться бесконечное количество красных говорящих голов различного оттенка розового и красных цветов которые будут говорить разные приятные людям слова всевозможные там я не знаю там сути времени и все такое прочее вот. Они будут говорить все то, что люди хотят услышать, а потом сливать классовый протест. Должны ли мы разъяснять людям, к чему ведут эти говорящие головы? Я считаю, что должны. Манифест Компартии вы можете, я более того скажу, даже Карл Маркс считал, что должны. Откройте манифест Компартии, вы увидите там две главы про пролетариев, коммунистов и там про развитие общества. А большая часть будет как раз связана с тем, что будут объясняться, кто такие различные идеологи, уводящие трудящихся от, от классовой борьбы. Это необходимая работа, ее нужно делать. Что касается того, что мы тянем одеяло на себя, да нам, собственно говоря, не важно. Была бы коммунистическая партия, мы бы все в ней состояли. Беда в том, что ее нет, и ее нужно делать. Это, опять же, к, к первому вопросу. Вот если, если ее нет, ну что? но ну ее нет. Мы партией на сегодняшний день, безусловно, не являемся. Мы хотим, чтобы она была. Предлагаем идеологию, вокруг которой можно объединяться. Если товарищи сочтут, нужно объединяться вокруг этой идеологии. Будет коммунистическая партия. Не потому, что мы такие молодцы. Не потому, что это мы молодцы, самые клевые и, при... и создали коммунистическую партию. Нет, просто есть идеология, и вокруг нее мы объединились. Вот и все. Поэтому тут вопрос тоже очень простой. И эти явления, они совершенно несложны для понимания. Здесь вполне достаточно фразы Ленина о том, что за, всем, за всеми проявлениями морали, этики, там, рассуждения о культуре, об истине, о правде, нужно всегда видеть классовый интерес. Вот, собственно, самый простой метод. И ничего здесь особо злоумного нет. Единственное, что это не хочется, потому что скалистая реальность, она намного... Нам, нам намного жестче, чем наши розовые очки. Ну, что ж делать, люди избавляются от игрузи постепенно. Вот все, что имею сказать. Спасибо. Объединяться вокруг идеи, а не вокруг какой-то организации. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, есть вопрос Марку Анатольевичу. Зря вы, Марк Анатольевич, дали площадку незрелым малолеткам. Они только вредят популярности канала. Это уже не ледокол, это теперь сопляжуй. Извиняюсь, что формулировка такова. Все. Марк Анатольевич, пожалуйста. Ну, что я могу сказать, когда человек дурак, то это надолго. А скажите мне, пожалуйста, каким образом учить людей, если не давать им возможность работать? Ведь именно в процессе работы приходит опыт, приходит определенный навык приходит лучшее понимание процесса, которые происходят. А как иначе? Извините меня, я год-два и меня не будет. А что станет с делом? И вот я себе и поставил задачу первую. Создание мощного интеллектуального слоя. То есть набора людей, объединенных вокруг одной идеи, и способных разъяснить это обычными простыми словами. А для того, чтобы это было, им надо учиться. Им надо работать в этом плане, беседовать с людьми, выступать в каких-то дебатах. То есть оттачивать свою позицию, лучше ее понимать. В противном случае это получше театр одного актера, а я, собственно, не для того это дело начинал. Ну, что еще хотелось добавить, что пока профессионалы, которых ждут на этих эфирах, занимаются всякой буржуазной пропагандой, пролетарскую пропаганду вынуждены делать мы не профессионалы. Это первый момент. А второй момент, хотелось бы еще ответить словами Сталина. Других значит, выступающих у меня для вас пока нет. Работу, работу никто не отменял, задачи никто не отменял. Спасибо, Марк Анатольевич. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, есть вопрос коллегу. Как он объяснит фанатичную требовательность Сталина к качеству? Его, скорее уже можно было обвинить в излишестве. Знаменитый сталинский ампир в архитектуре, как пример. Да, пожалуйста, Олег. Я тут могу <связываю> <связываю> я так, правда, сказать, что сам Сталин... И тут, конечно, играет роль личности в истории. Он был довольно жесткий и требовательный человек. Но то, что случилось во время Великой Отечественной, и то, что он не стал менять сына, говорит о его, конечно, внутренних качествах. То есть полная справедливость и безжалостность даже к своим родственникам. Но эта безжалостность, она именно, грубо говоря, выходит из вот этой справедливости, настоящей справедливости. То есть никому не делать поблажек. И поэтому, конечно, система вот эта сталинская, она работала очень хорошим качеством. Проблема в том, что когда вот этот надсмотрщик, да, то есть, грубо говоря, Сталин заменил собой всех надсмотрщиков, которые были в классе буржуазии. Он один выполнял эту роль. Не говоря, что за нарушение, наверное, каких-то там, в производстве люди не только снимались, но могли попасть в тюрьму в лагеря. Но нельзя же так жить в, такой вот, в таком напряжении. Вы должны это понимать. И поэтому, да, при Хрущеве начали расслабляться, и до да расслаблялись до 91 -го года. Вот как бы все здесь у меня. Поэтому качество, когда система только начала, когда она только создала, она максимальное было качество, потому что был максимальный порядок. Все. Я так полагаю, Олег закончил. Спасибо. Да, Пожалуйста, вопрос следующий. закончен. Следующий вопрос. следующий вопрос. Как раз вопрос был от Олега двух восьмерок, с двумя восьмерками. Реплика такая. Про видео. Многие товарищи материалисты отрицают существование наличия духа, хотя любое политическое движение имеет свой дух. Это было вчера в 12.04 в Дискорде. Значит, можно я сам отвечу? Пожалуйста, Юрий. Юра, если позволишь, я кратко просто присмотр, что у нас по поводу широкой антирелигиозной пропаганды теперь очень интересное законодательство, что человека можно за любое высказывать. Поэтому формулирую мысли корректно. Вот. Да, статью 2.82 никто не отменял. Не два, оскорбления оскорбление чувств верующих. Да, да а, не вопроса. Я не буду отвечать, так сказать, дух нужен, дух не нужен, это, как говорится, для меня, я про себя, хорошо, свое мнение, личное, вот. для меня это несущественно и не столь важно. Вопрос, потому что касается одного, у материалиста стоит вопрос, стоит вопрос, собственно говоря, и у партийного человека, есть своя идеология. Вот в нашем направлении есть определенная своя идеология, мы ее придерживаемся. Поэтому вопросов духа мы никоим образом даже не касаемся. Все. Спасибо. Олег, ответили на ваш вопрос? Я так полагаю, что ответили. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, следующий вопрос, сейчас минуту. А как же экономика Путина? Ну, это, правда, выдержанная выдержка из чата. Или вы любую экономику к каменам привязываете? Кому адресован вопрос? М -м, честно говоря... Давайте давай. его пропустим, потому что... Ну почему институт. же? Вопрос очень правильный, вопрос очень интересный. На него надо отвечать. Ну хорошо. Так вот, хорошо. товарищи дорогие, по-моему, у вас есть определенные заблуждение насчет личности Путина. Позвольте мне вам объяснить. Путин чиновник назначены классом буржуазии для охраны их собственности и их власти. Нет никакой экономики Путина, как не было никакой экономики Ельца. Есть буржуазная экономика со своими законами. То, что эта экономика неизбежно приводит к тому или иному кризису, это признают сами буржуазные экономисты. Я не случайно говорил о том, что уже, как говорится, рассчитана цикличность кризисов сто раз в десять лет за экономики обязательно какой-то кризис случается. Вот. Поэтому, на мой взгляд, никакой экономики Путина не существует. В нашей стране столкнулись две группировки буржуазии. Буржуазия компродорская, у нее свою вединную экономику. Это экономика сырьевая, это экономика, которая позволяет занимать определенное место в мировом разделении труда. И есть национально-консервативная буржуазия которая не успела попасть, как говорится, к этой кормушке мировых финансовых потоков. Она очень хочет туда попасть, но пока не может. Поэтому она всеми силами воюет с компродорской буржуазией. И вот этот, собственно говоря, конфликт мы сегодня в нашей экономике и наблюдаем. Так что это все давно написано, что это такое. Забудьте о том, что эта экономика связана с каким-то именем. Нет, это одна из разновидностей буржуазной экономики. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, очень такой колкий вопрос, реплика на ютубе. Диванно-марксистская аналитика. Лучше бы труды разбирали? Можно я тут? Да, пожалуйста, Дмитрий. Вы понимаете, что никак... есть такое, такое выражение, что теория без практики, она слепа. Да? То есть любой разобранный... Практика мертва, Дима. Это практика без теории слепа. Спасибо, Маркина. Вот. То есть разбирая любой труд любого ученого, любого... Ну, пусть он, пусть он занимается физикой, пусть он занимается математикой, пусть он занимается любыми общественными науками. Да, мы, если не пощупаем, не, по, не проверим это в явлении, так сказать, в материальной плоскости, мы не поймем, о чем там речь. Недаром в советских школах были лабораторные работы, да, с, хорош оснащенный, где люди там смотрели, как работает там маятник, проводили какие-то химические эксперименты. То есть невозможно понять суть какого-то явления если просто в какой-то пыли библиотек что-то запереться и пытаться его изучить при этом никто конечно нет нет метает роль классиков для понимания происходящих процессов их необходимо изучать но помимо этого необходимо работать очень много есть различных а, объединений людей которые считают себя марксистами которые много часов много лет читают какие-то книги, общаются между собой, и этим все ограничивается. Вот. Мы не, не видим себя в этой роли и не хотим как бы, заниматься такими процессами. Вот. Поэтому необходимо работать, а необходимо вести работу в разных планах, в том числе, допустим, вот, участвовать в эфирах. То, что мы это делаем, может быть, кому-то кажется недостаточно профессионально, мы рады уступить место профессионалам. Если кто-то из товарищей может работать лучше, готов работать у нас, Работает кадровый орган. Почта инфолидокол.gmail.com для всех открыто Если вы чувствуете в себе силу, сделать лучше, больше, чем мы, мы будем очень рады. Нам действительно есть много работы, которую нужно делать. Спасибо. Согласен полностью, Дмитрий. Потому что и у нас тогда руки развяжутся, потому что работа непочатый край. Если эту люди работу смогут более достойно выполнять. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Я думаю, что он последний в чате под сегодняшним репортажем, сегодняшней передачей. Вопрос такой. Уважаемые докладчики, хотелось бы спросить, знакомы ли вы с работой Михаила Васильевича Попова? Ваше отношение к нему? Но здесь, я так полагаю, речь идет о деятельности Попова, поскольку отношение к самому Попову нас интересует в меньшей степени. То есть нас интересует позиция Попова, мы только по ней можем высказаться. Кто готов ответить на вопрос? Ну Я, наверное, я, потому что Марк Антонович, имел дебаты лично, где мог, собственно, публично озвучить свою критику. Мы можем оценивать только поближе. Михаила Васильевича по публичным высказываниям. Мы можем посмотреть, как он, допустим, говорит о необходимости нашей буржуазии осознать ее классовые интересы. Да, о том, что у нас есть какая-то правильная буржуазия, которая получает свою прибыль путем производства, производства а есть какая-то неправильная, которая получает свою прибыль путем, путем разрушения. И вот мы должны поддержать правильную буржуазию. Ну, я как бы молодой человек, вот, не учился в Советском Союзе, но я вот так понимаю, что всякий, кто разделяет буржуазию на хорошую и плохую, и пытается искать опору среди хороших, он как бы ну неправильно себя ведет с точки зрения коммунистической теории. Вот. Что касается, допустим, различных различных его организаций, партий призылов к экономическим требованиям как базис. Ну, я вот, допустим, на примере своего города Хабаровска просто не могу себе представить, на каких крупных предприятиях можно вот людей организовывать на забастовки для повышения заработной платы. Просто потому, что у нас там были, которые предприятия, даль, даль дизель Химфармзавод. завод завод утопительного оборудования, кондитерский завод «Спутник», масло-жир-комбинат. Все эти предприятия на данный момент разрушены и находятся в руинах. А те немногочисленные, которые остались, там сейчас работают 10%, 5-10% от своего состава, которые в ужасе, под перспективы того, что их сократят или уволят. При этом армия безработных, которые с вожделением смотрит на их рабочие места, она огромна. Поэтому я... ну вот в тактическом плане не очень понимаю, что делать, основываясь на концепции Михаила Васильевича. Вот, что касается его лично, то он мне совершенно не знаком. чести с ним быть знаком, я не имею. Это меня интересует вообще в самой наименьшей степени. Вот. Касательно его позиции, философии, я все-таки считаю, что нам нужно изучать Маркс. все-таки, если это марксистский кружок, надо изучать Маркс. Если это кружок Просто философии можно начинать Платона, Аристотеля, Диогена, я не знаю, Сократа почитать. Ну, для развития кругозора может быть кому-то неплохо. Но если человек собирается заниматься классовой борьбой, ему необходимо теоретически вооружаться в кратчайшие сроки. А для этого Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс, ну, Дитскин. вот, Ну, и прямые отсылки к буржуазным идеологам, таким как Кейнс, да, и бедолирование того, что... Попытка опираться на экономический анализ Кейнса, который, безусловно, является именно буржуазным идеологом, то есть бойцом, борцом против пролетариата, она тоже, мне кажется, неверная. Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь э, э, самое главное, что какая цель ставится, опять же, э, в подготовке. То есть, если хотят вырастить философов бородатых с седой бородой, ну, тогда да, тогда кружок любителей ге ге ге диалектики гегелевской а если хотя цель классовая борьба и взятие власти пролетариатом ну тогда то о чем говорил дмитрий мой товарищ спасибо на следующий вопрос юрий ну это последний вроде как бы здесь вот мне показалось еще вопрос о хрущеве был может быть Да-да-да, именно он самый вот вопрос если Хрущев смог развалить то, что построил Сталин, значит, система слабая была? Как же ж Хрущева не свергли? Значит, Хрущев устраивал большинство политбюро? Как я понимаю, вопрос Марку Анатольевичу. Ну, здесь не сказано, в принципе. Ну, пожалуйста, Марк Анатольевич. Да, пожалуйста, если надо, я отвечу. Дело да. в том, что э, коммунистическая партия союзная коммунистическая партия большевиков, она шла по доселе непройденному пути. Она ну, находила э, шаг за шагом правильную дорогу. Причем очень часто случались ошибки, как, например, попытка вести хозрасчетную экономику в 20-е годы, и как это кончилось крахом. Да, и партия большевиков это исправляла. И вот она не присмотрела одну простую возможность, что должна, должно социалистическое государство иметь э, систему охраны ее. Э, то есть коммунистическая партия должна была выступать в качестве иммунной системы диктатуры пролетариата. То есть прямую не участвовать в управлении народным хозяйством, как партия, а должна была заниматься идеологическим воспитанием народа, повышение его морально-нравственных качеств. Но, к сожалению, попытка Сталина провести подобного рода решение 19 февраля 52 года на 19-м съезде партии, окончилась его смертью в марте 53 года. Смерть очень похожая на убийство. И дальше у нас пошли уже соответствующие искажения. Причем верхушка партийная была повязана, как я понимаю, убийством Сталина. И трагическая участь Бери, который попытался расследовать смерть Сталина, их изрядно напугала. Поэтому они зажались и терпели. Терпели до 1957 года. А дальше уже, как говорится, с помощью поддержки, так сказать, Хрущевым, Хрущева, господином Жуковым, она привела к победе хрущевской группировки. Противовес тем, кто пытался сохранить основные принципы российской экономики и защитить Сталина. Дальше уже было дело техники. Спасибо. На сегодня, я так понял, больше вопросов нет. Юрий, у нас там комментарии, может быть, еще остались какие-то с Ютуба? Или, в принципе, все на сегодня? Так, все. На сегодня хватит. Мы уже лимит времени выбрали. Все-таки на 20 минут больше. Понятно. Сейчас 50, это много. Ясно. Ну что же, давайте тогда э, заканчивать. В принципе, сегодня были озвучены позиции как э, товарищей Союза коммунистов, так и позиции наших товарищей, э, гостей. Вот. Но здесь как бы это... Как я уже говорил ранее, Марк Анатольевич как бы подвел такую точку. Практика она как бы покажет, что в итоге Привет. окажется прав. Вот. Мы приносим э, извинения за технические накладки, которые присутствовали в нашем сегодняшнем эфире. Вот. Э, что касается самого формата, он сегодня. Впервые был опробирован поэтому здесь тоже возможно какие-то накладки были поэтому касательно эфиров вот такого формата да и в принципе всех наших телемостов если у вас есть какие-то конструктивные предложения товарищи зрители вот пишите в комментариях пишите в комментариях вообще что вы думаете Ваши предложения, замечания, мы, мы при, только приветствуем конструктивную критику, мы обеими руками за. Потому что мы не истина в последней инстанции и, соответственно, готовы под грузом аргументации и практического опыта, готовы позицию и, и изменять. Вот. А я с вами прощаюсь. С вами было информагентство «Ледокол», ведущий Мерзлитель Вячеслав. Спасибо нашим участникам.